Один большой вопрос, который состоит из трех частей. Мы пригласили сегодня представителей трех институтов, которые здесь находятся, и хотим заслушать руководителей данных институтов